Мало для кого является тайной то, что мы в этот мир появились не зря. Что-то мы здесь делаем, для чего-то мы нужны, есть у нас какие-то таланты, что-то мы даем людям и тому подобного рода вещи. И если бы я про это снимала видео, то оно было бы очень далеко внизу, потому что про это ленивый только не снял. И вот мы пришли в этот мир для того, чтобы быть здесь нужными, полезными, для того, чтобы реализоваться в этом мире. И мир ждет нас, потому что мы же не можем в год реализовать все те таланты, которые у нас есть. В 20 лет мы гораздо больше можем, в 30 еще больше, в 40 чуть больше и так далее. И все бы ничего, и все бы здорово. И мир ждет, когда мы реализуем все эти таланты, все эти способности, которые у нас есть. Но мы часто заняты. Заняты своими обидами, заняты своей суетой, заняты мыслями о том, что все несправедливо, заняты мыслью о том, что Васе повезло больше, а Катя вообще счастливится, заняты какими-то фантазиями про будущее, какими-то переживаниями про прошлое. И пока мы заняты, мир тоже грустит, он тоже ждет. Он тоже с нами, наверное, фантазирует по поводу прошлого. Но... Мир не может сделать так, чтобы мы раскрыли свои таланты в тот момент, пока мы думаем о будущем, сожалеем о прошлом, завидуем Васе, обожаем Катю, которая знать не знает о нашем существовании. Здесь есть много притч по этому поводу, когда действительно, как мы видим этот мир, как мы реализуемся в этом мире, так мы и живем. И можно быть занятым своим делом, а можно быть занятым борьбой за справедливость. А можно быть занятым полезными вещами, полезной профессией, полезными делами – полезными для себя и для окружающих какими-то действиями. А можно быть занятыми обидами. Обидами на родителей, которые меня неправильно любили. Обидами на детей, которые меня неправильно понимают. Обидами на мужа, на жену, которые вообще меня никак не понимают. На людей, на коллег. У нас такого добра полным-полно. На жизнь, на Бога. У нас много... Моментов и поводов для каких-то обид, для какой-то суеты. Попробуйте одну простую технику. Сядьте на стул и почувствуйте свое тело. Ноги, бедра, живот, грудь, голову. Можно в обратном порядке. Почувствуйте, как тело стоит на ногах, как вы сидите на стуле. Ощутите этот момент, который называется «я есть». Я существую. Я в этом мире проявлен, потому что я есть. И вот из этих убеждений и энергий подумайте, зачем вам... Те моменты, которые вас останавливают от тех задач и назначений, которые есть у вас. Весь мир создан для вас. Кто-то сделал этот компьютер, чтобы я вам это рассказала. Кто-то создал э, YouTube, чтобы я вам это рассказала. Кто-то даже построил этот дом, чтобы я сейчас с вами разговаривала. Кто-то построил целый город, чтобы я сейчас с вами разговаривала. Весь мир создан для меня. И так для каждого из вас. Возможно, наступила пора поблагодарить этот мир. Вы очень важны для мира. Он не зря вас сюда позвал. Вы пришли для того, чтобы быть полезным. Может быть, имеет смысл так и сделать? Может быть, имеет смысл быть действительно полезным для себя, людей и мира? Как-то давно... В этом мире жил один великий неудачник. Звали его Ван Гог. Он не продал при жизни ни одной картины. И страшно подумать, что было бы, если бы он не рисовал совсем. Ему повезло. Он везунчик. Его приютила семья брата. Не знаю, наверное, ему говорили, что с ним что-то не то. Наверное, ему было очень плохо от всего того, что происходило, а может быть, нет, мы не жили в то время. Но вот после того, как его приютила семья брата, все его последующее поколение живет за счет тех картин, которые нарисованы великим неудачником, который при жизни не продал ни одной картины. Возможно, ваши шедевры не оценят сегодня. Возможно, у них свое будущее. Возможно, вы даже не создадите шедевров. А может быть, вы папа или мама того ребенка или внука, который это сделает. Мы же не знаем, что нас ждет впереди. Идите в мир, будьте полезны для него. Вы сюда пришли не зря. Что вы передадите своим поколениям? Обиду или любовь? Это же ваш выбор, и это же ваш мир, тот мир, в котором будут жить ваши дети. Пока мир ждет вас, идите к нему, он ведь может и передумать.